Идея капустника в принципе не нова, а на многих факультетах было что-то наподобие капустника мероприятия для первокурсников для команд для групп первокурсников где они рассказывали о своих первых месяцах о своих впечатлениях э, жизни на факультете соответственно где-то назывался квн где-то капустник где-то первокурсник но в общем-то много где это было единственное было обидно в том что э, общеуниверситетского мероприятия не было э, во многих периферийных вузах Такое мероприятие есть. Как правило, называется первокурсник. То есть, в общем-то, идея, идея взята. И нам очень приятно, что нам удалось, нас поддержали, и мы сделали именно общеуниверситетское такое мероприятие, где каждый первокурсник каждого факультета себя показывает. Кстати, когда мы делали первый раз, то участвовало всего лишь 14 факультетов. И вот за это время очень приятно, что сам проект работает, он перерождается, люди меняются, но сама идея, сама традиция существует и сейчас ребятам удалось объединить все факультеты вуза. Что для меня Капустник? Капустник это тот проект, в который я очень верила. Капустник это то мероприятие, та, та университетская традиция, которую очень-очень хотела заложить и хотела, чтобы она работала и продолжалась после того, как мы уйдем из вуза. В принципе, в идею капустника ни в коем случае не закладывалась соревновательная идея. Хотелось, наоборот, максимально объединить весь ВУЗ, объединить все факультеты, весь первый курс, показать первому курсу, что в ВГУ – это большая-большая семья. Больше всего мы спорили, когда писали этот проект, по поводу названия. С одной стороны, это что-то юмористическое, и как бы не хотелось, но минимальное соревнование есть, есть шутки, то есть это похоже на КВ. А с другой стороны, не хотелось, чтобы само мероприятие превращалось в КВН. Все-таки это более твор это творческое, тут и присутствуют и театральные постановки, и танцы, и песни. Не хотелось ребят ограничивать только лишь форматом КВНа. Соответственно, таким образом и пришло название «Капустник». То есть «Капустник» — это что-то театрально-творческое, музыкальное. Кто хочет, шутит, кто хочет, показывать свои таланты. И это название дает больше простора для фантазии, больше простора для каких-то маневров. И первокурсники действительно в рамках этого мероприятия могут показать все, что могут, все, что умеют. И вот как-то так.